Ну чё, зашел я, значит, в баню, выхожу из нее, тут Марина мне, давай стрелять, блин. ты даже мне по приводу попадал, но мы это не оговаривали, поэтому я не стал ничего делать. Такой, такой тоже начинаю стреливаться, она там уже там ствол сует. Я такой, давай договоримся, я тебе шаров, а ты уходишь. Давай. Такой через двери я шары кидаю, она раз уж убежала. Да. Такой раз, что-то выхожу, выхожу, слышу, перестрелка. Слышу, а, убита! Так, ладно, убита там, угу. сидим, ждем, подвигает к ней чувак. Я. <свят> вот, вот, вот, Подбегая, боик забрал жизни, там немножко шаров и убежал. Там, пока а задержал, задача бил, у тебя бил. какая была? А, мне найти нафтизин, найти монстра, ну и 500 рублей. В бане я нашел нафтизин, побежал дальше. Бегал-бегал, вот, одного убил. Забрал шарики. Отхожу 10 метров, меня убивает, собирает все мои шарики, которые я с трех человек собрал. <свят> все три шар <свят> а, Три пакета почти. Ну ладно. Остался одной жизнью. Ушел в лес, потому что там война была в Начал играть. Тоже кого-то убил. Встретился с торговцем, поменялся, коллиматор включил. Потом опять что-то бегал-бегал. Потом кто-то к торговцу ушел, я его пристрелил, пытался забрать шары, начали меня стрелять, я убежал. И потом начался замес вот здесь вот, за точку эвакуации. Я опять... А, потом меня Марина два раза убивала там на ровном месте, блин слишком это, а по дороге да? Так что с монстром да, там, в итоге? Монстра не нашел. Вообще не. Так Фонари. да где? Фонарики где? Фонарики наверху, глаза красные. наверху. Я фонарики видел, а монстра я уже вот так вот стою, блин, ну, по всем фонар... в сторонам. И он ну, короче, нашел. Потом на эвакуации я отогнал одного парня, нашел два конуса и просто не давал никому подходить. Три человека по дороге убил, кто пытался подойти и сам эвакуировался.